дорогие друзья вот казан из намангана сайт wikimarket x z y что-то такое вот такой замечательный плов первый раз готовлю первый раз в своей жизни вот клянусь вам ни разу не готовил кроме яичниц вот что это чудо казан может делать никакие мультиварки и все подобное. Все это х Но Вот, вот настоящий. Аппарат, а я буду, не вот так вот. На такой печи. Замечательный. Вот такой вот вкусный плов. Замечательный. Покупайте, кушайте на здоровье. Делайте. Посмотрите сами.